Я думаю, мы в принципе с тобой ожидали что угодно, но только не этого. Здорово. Ну... Как ты? Ты когда-нибудь участвовал в дерби на Барвих РП? Ведь у моих подписчиков неплохо получается на этом подзаработать. На одном из последних моих стримов мы проводили топовое мероприятие. Ну а как это было, кто в нем принимал участие и сколько на этом смогли заработать, обо всем об этом коротко в сегодняшнем видео. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихе РП, которые я провожу в своем каждом видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги розыгрышей каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи. На одном из моих последних стримов вместе с моими подписчиками а также с некоторыми ютуберами мы решили устроить такое мероприятие, как дерби. Провести мы его решили на крыше здания Москва Сити. С помощью ютуберской админки я телепортировал на крышу этого здания несколько русских автомобилей, которые мне навыпадали с рулеток, а также телепортировал туда еще несколько человек, которые впоследствии принимали участие в этом дерби. Все автомобили русские, все автомобили стоковые, без пробега, абсолютно новые самое главное, что все эти тачки были на летней резине, что достаточно усугубило и усложнило процесс участия, процесс вот этого самого дерби. Как мы с тобой оба прекрасно знаем, что на зимней карте, на зимней барвихе, неважно где ты находишься, на дороге, в поле или даже на крыше здания Москва-Сити, абсолютно любую тачку на летней резине будет серьезно так вести и крайне тяжело будет ею управлять, что опять же создает довольно сложные условия для участников в данном испытании. Ну а задача этого испытания, я думаю, тебе и так уже предельно ясна. Все участники занимают свободные автомобили, и их главная задача, естественно, выжить, оставить свой автомобиль единственным на ходу на этой крыше. Они таранят друг друга, они пытаются вытолкнуть друг друга с этой крыши, чтобы остался только один победитель, который, кстати, забирает 300 тысяч рублей по условиям данного МП. Во время МП, естественно, нельзя выходить из автомобиля, естественно, нельзя применять ремкомплекты, а уж тем более гасить прямо руками и ногами чужой автомобиль. Такие участники сразу же будут естественно сняты с данного мероприятия. Задача проста, ты должен справиться с управлением русского автопрома на летней резине и не улететь с крыши этого здания. Неплохая тактика, кстати, просто абстрагироваться и не тараниться ни с кем, отъехать куда-нибудь в сторону и подождать, пока другие твои оппоненты загасят друг друга. Но не факт, что твои оппоненты будут спокойны смотреть на это и не будут при этом тебя никак трогать и пытаться также уничтожить или выкинуть с этой крыши. Опять же, повторюсь, гораздо интереснее и сложнее все это испытание проходит именно на летней резине. Я думаю, если мы бы поставили бы зимние шины на все эти тачки, все бы это дело прошло бы гораздо быстрее. Но опять же, вполне возможно, что не так весело. Ведь именно на летней резине гораздо быстрее и проще просто-напросто улететь с этой крыши, тупо не справившись с упрощением своего авто как к примеру это произошло с вот этой девяткой. честно говоря я делал свои ставки именно на первую вылетающую тачку конкретно на аку ведь она по идее самая медленная самая слабая тачка среди всего русского автопрома даже двенашка гораздо бодрее себя показывает на дороге но после того как улетела девятка пацаны на уазике и оке решили избавиться от главного фаворита а конкретно от водителя двенашки просто-напросто раз. Били ее в дребезге с крыши, она, конечно же, не улетела, и данный участник смог продолжить смотреть хотя бы на эти гонки и узнать, кто же все-таки будет главным победителем. До последнего мне не хотелось верить в то, что Ака сможет победить в данном испытании. Что она окажется настолько мощной, что сможет даже переворачивать УАЗик. Но и все-таки нет, с небольшим отрывом победителем первого заезда в дерби оказался водитель УАЗика. В принципе, оба водителя остались на этой крыше, никто из них не улетел, но чуть дольше все-таки смог прожить именно сам УАЗик. Опять же, это скорее всего не потому, что УАЗик мощнее или лучше, а только лишь потому, что само Акута ранили гораздо чаще, гораздо больше. Ну а мы тем временем поздравляем победителя, отдаем ему его честно заработанные деньги и приступаем ко второму заезду, в котором кстати приняли участие сразу два ютубера, Ричмонд Барбара и Гарри, который кстати также не так давно проводил дерби на своем канале. Если тебе интересно, то обязательно залетай посмотри. Как по мне, дерби вообще прикольная тема, прикольная идея для рп Я бы хотел увидеть что-то подобное уже с готовой механикой от разработчика. Но пока у нас с тобой есть ютуберская админка, я думаю, мы можем прекрасно и сами все это дело проводить. Как говорится, лишь бы было бы много лайков, много просмотров, много комментариев, лишь бы было бы мне понятно, что тебе эта тема вообще заходит, тебе она нравится и я тогда с удовольствием буду продолжать снимать для тебя что-то подобное, и устраивать все больше и больше новых мероприятий. В этом заезде у нас с тобой принимают участие три водителя и три оставшихся автомобиля на крыше Москва Сити. Я отремонтировал абсолютно каждый, чтобы все участники были в равных условиях. Кстати, прикольно изменилась АК после ремонта. У нее появился внешний тюнинг Не знаю, это какой-то баг или фича, но выглядит довольно круто. Ну а пока мы с тобой оба еще не знаем, кто же все-таки победит во втором заезде. Я предлагаю прямо себе сейчас уже сделать тебе ставку на своего фаворита. Как ты думаешь, кто победит в последнем заезде дерби на сегодняшний день? Напиши обязательно прямо сейчас в комментарии. Посмотрим, как много людей смогут угадать. На этих мероприятиях мне всегда очень нравится то, что моей аудитории, моим участникам, да моим подписчикам не приходится подолгу объяснять правила всех этих МП. Что можно, что нельзя. Огромное спасибо моим подписчикам за то, что это адекватные в первую очередь люди, люди, которые прекрасно понимают как вообще проходят все эти мп и как себя стоит правильно вести на них. благодаря тебе благодаря всем вам как бы все это дело гораздо проще и гораздо интереснее приятнее проводить снимать и в дальнейшем уже конечно же монтировать и показывать всем остальным в очередной раз я сделал свою ставку на именно автомобиль АК. Тем более еще и в таком тюнинге в котором она оказалась после ремонта я думал, у нее теперь есть все шансы во второй раз все-таки победить как ты понимаешь опять же ставки я делал не на конкретных людей, а конкретно на автомобиле. Просто данное мероприятие доказывает, опять же, в свою очередь, то, что неважно, насколько это быстрая тачка, да, но опять же, среди русского автопрома, если сюда какой-нибудь Bugatti Diva загнать, скорее всего, он выкинет всех с этой крыши. Но смотря на русские тачки, я думаю, здесь, по-моему, нет абсолютно никакой разницы, особенно, когда они все на летней резине. Абсолютно у всех равные шансы на то, чтобы победить в данном мероприятии. Все участники активно принимали участие в этом испытании, Никто не стоял в сторонке. Я думаю, мы, в принципе, с тобой ожидали что угодно, но только не этого. Этот момент был безумно смешной. Безумно он мне запомнился на стриме. Я конкретно реально дико ржал. Также ржали дико подписчики участники, думаю, данного мероприятия. Особенно те люди, которые падали. Короче говоря, как ты понял, два ютубера, пока боролись и соревновались между собой, просто-напросто вдвоем улетели с этой крыши. Подарили нам незабываемые эмоции отличное настроение И еще 300 тысяч рублей Третьему участнику, которого мы также поздравляем с победой в данном мероприятии Не знаю, как по мне, вышло довольно лампово, довольно круто, атмосферно, интересно И реально дарит это какое-то веселье, какие-то положительные эмоции Но конкретно мне, как тебе не знаю, ты можешь написать об этом в комментариях Если хочешь еще дерби, то можешь написать в комментах Хэштег дерби, как можно больше таких хэштегов Тогда я с удовольствием отсниму, проведу для тебя еще несколько таких подобных мероприятий ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе, что ты заглянул. Пока.